Дамы и господа, сегодня пришло время объявить войну низкого качества товаром и высоким ценам на продукты. Каждый, кто хочет жить богато, пускай не берет дешевые вещи, а покупает качественные. Каждый, кто хочет жить достойно, пускай не берет дорогие вещи, а берет только самое необходимое. И вместе мы сможем поднять страну с колен. Всем удачи!